здорово альфачи приветствую на первом эгоистичном продолжаем читать комментарии камрада на комментарии которого я сделал каст вчера почему посовок отвечает он на вопрос потому что снашался с бабами с украины из украины россии белоруссии казахстана грузии армении молдовы польши живу в одессе летом таксую не столько из-за денег сколько из-за возможности на шару автаракса с разными бабами из разных стран ну дружище смотри тут уже как бы многое становится понятно по поводу твоих выводов и самой выборки то есть изначально но это все равно чтобы если комментарий бы писал таксист из турции или египта где он видит только отдыхающих вообще на отдыхе человек расслабляется пускается во все тяжкие проявлять не самые лучшие свои качества вот то есть у жителей крыма вот этих курортных городов у них к отдыхающим предвзятое отношение что все они скоты жадные а соответственно бабы точно такие же то есть там можно продолжать опять же человек занимается таксованием ради того чтобы добраться бесплатно до розовой ватрушки и здесь понятно что он он не ищет гармоничных длительных не ищет серийной моногамии скажем так соответственно и контингент у него такой же он убедился, что все они шлюхи меркантильные, ловит их на меркантильность, потом в этой же меркантильности убеждается, убеждает себя и разочаровывается. Опять же, в них же, что, что ловишь, что и получаешь. Все женщины из стран бывшего совка очень похожи по поведению, менталитету. Посмотри, здесь ты путаешь вот территориальное обозначение, постсовок, да? Ты же перечислил республики и в конце Польшу почему-то написал всего лишь на всю одну. Несмотря на то, что город курортный, и там наверняка не только из одной Польши, там же ближе Румыния, Болгария, тебя, значит, был опыт с полячками и с поставком именно территориально. По поводу ментальности, совершенно верно. Есть такое дело, общая ментальность, если так грубо. Но опять же, давай разбираться. Смотри, почему в Совке не было проблем с бабами? Все они давали, они не были настолько откровенно меркантильными. Я их не, не идеализирую, но такой проблемы не стояла, какие возникли сейчас. Так что обозначая территориально постсовок, с этим можно, конечно, эм, работать. А вот ментально это скорее неокап, это именно вот капиталистическое общественное окружение влияет на их поведение. А то, что они там с родом из совка, ну все родом из совка. Самое интересное, что тут как бы, что ты таксист? Который ищет халявного одноразового секса. То есть ты мегабабник, не ищущий моногамии. Вот и почему некоторые нестывковки в нашей в нашем опыте. К слову, ментальности, к слову полячки ментально отличаются от нашего постсовка. Ничего личного, никаких бзиков, никакой травмы, никакой политики, только многолетние наблюдения. Посмотри, ну, из всех перечисленных республик у тебя только Польша. То есть ты постсовок совок социалистический республики и польшу сравнил лишь что почему-то не упомянул другие э, страны соцлагеря про ситуацию на брачном рынке рассказываю на на основании с большой буквы на основании наблюдений за женщинами легкого поведения которых имел два три пять семь лет назад понятно значит ты имел женщин легкого поведения и на основании этого строишь выводы о брачном рынке тебе не кажется что это достаточно узкий сегмент понятно что это заложено в природе что это им очень близко но у тебя конкретные отношения с конкретным срезом общества и на основании этого ты делаешь обобщающие выводы это не научно дружище почти половина из знакомых мне б... которые бросали мужей и прыгали по вы поняли о чем нашли себе оленей ты общаешься с ними, ты ищешь практически только таких. У тебя нет опыта общения с нормальными, с нормальными с женщинами, с, ну, годными, так сказать, к серийной моногамии. Ты специально ищешь полигамных. И не просто оленей, а вполне обеспеченных оленей. Зачастую младшие РСПХ на 5 и более лет, к тому же, не состоящих до этого в браке и не имеющих детей. Это тебе о чем-то говорит вопросительный знак. На основании этих фактов, ну и мне все говорит, понимаешь, каждое слово написанное того мне много чего говорит. И я об этом высказываюсь. На основании этих фактов можно делать вывод. На основании этих фактов узких фактов, узкой слойки, прослойки тех, с кем ты общался, нельзя делать обобщающих фактов. Тебе многие написали под прошлым кастом на эту тему. Можно делать вывод о ситуации на брачном рынке? Нет, нельзя делать вывод. На основании этих фактов можно делать вывод. О процентном соотношении оленей среди наших мужчин. На основании, на основании этих фактов можно делать вывод о процентном соотношении оленей среди наших мужчин? Нет, нельзя. Пусть не 90, 95. Согласен. Перегнул. Но очень близко к тому. Спроси, спасибо, что соглашаешься с тем, с тем, что перегнул. По поводу перегнул у тебя там во многом. Так, ты по поводу многого перегнул. Делал ложные выводы. Я действительно разговаривал с оленями, которые подбирают с чужими детьми. Они действительно не видят в таком союзе никакого зашквара с большой буквы. Именно поэтому выделил большими буквами. <с> Я могу скинуть ссылку на стримы в Facebook, где 25-35-летние олени закидывают свои ленты фотками свадьбы с 40-летними, гордятся своими старыми вдоль-поперек РСПХами. Но не буду это делать ввиду и этических соображений. Кто наблюдательный, тот и сам знает о подобного рода семьях, в кавычках. Ну да, дружище, мы знаем много чего про оленей. По поводу того, что вот у тебя опыт чисто таксистский, чисто курортный. Вот это все и проявляет. Вот это все и проявилось. И стало ясно, какой контингент вращается вокруг тебя, каких ты.. Ищешь, какие тебе попадаются. Вообще сама твоя цель именно по легамия. Ты выбирал и искал самых доступных. Это вполне нормально. Другое дело, что ты потом сделал обобщающие неправильные выводы и впадал их в такой нравоучительной форме, типа вот в конце же того каста, который я не дочитал, того комментария, который я не дочитал. Ты же делаешь вывод. Весь этот ваш пикап не работает, про пикап я вообще ни слова не говорил. Я так каст назывался антипикап на сайтах знакомств. А ты занимался именно что да, пикапом, таксуя, и находил соответствующих. То есть, понимаешь, искал женщин с, низким социальным, со, с низкой социальной ответственностью. Ты их находил, ты убеждался, что действительно они такие меркантильные, убеждался в этом, и не строил, и точнее не, не, смог, не смог с ними строить дальше длительные моногамные Равнительно длительные моногамные отношения. То есть, что ты уверовал, на основании этого ты и действовал, на основании этого у тебя был и результат, и на основании этого ты сделал выводы, слишком глобально обобщающие. Вот и все. Большое спасибо тебе за информацию. Пиши в комментариях еще. Очень интересно было читать. Друзья, что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жми колокольчик. И помни, ты у себя один, жизнь у тебя одна. Пока.